Ох, что же пыль эти овны всем продают. О, охренительная идея. А что, если взять весь вселенский гнев и уместить его в один маленький предмет? О, ну вот, в него, например. Ты невеликий. Вон дверь, вон нахуй. О, а вы все это время были здесь? Неловко, наверное, же вам. Не мне, я-то привык. Вы знаете, я сегодня не в настроении скучного гороскопа, поэтому давайте вот быстро и по делу. Овны, вы сильные, бодрые, активны. В общем, одним словом, красавцы. На этой неделе самое главное, что правильно, не употребляйте спортом, употребляйте хорошую компанию. А еще у вас были прикольные. Тельцы, братишки, не будьте как овны. Занимайтесь, качайтесь, бегайте. В общем, делайте все то, чего бы лев делать просто не стал. Близнецы. Слушайте, ну вот вроде вас двое, а голова у вас одна. Вы хоть иногда включайте, но ей-богу. Рак. Рак, как раку говорю. Будильник на 10 минут раньше заведи, на работу не проспи. А иначе нас нахрен Вольт. Лев. Вот вы, вы, гордые такие. Вы что, рак что ли? А вообще, если честно, просто одевайтесь теплее, а то простудитесь и э -э -э, гриф станет меньше. Девы, ну вы, конечно, и овны. Вам в эти выходные следует хорошенько так отдохнуть, потанцевать, пофлексить. Но самое главное, помните про ротный рефлекс. А он есть. Весы, вас постоянно мотает Туда, сюда, надо туда, сюда не надо. И это, поэмоциональнее, поэмоциональнее будьте, скорпион. Вот вечно вы со своими проблемами ко всем лезете. Ну и правильно, кто если не вы, да, Стрельцы, вы хелперы, помогайте одним, другим. Вы себе сначала помогите, козероги. Если вам кажется, что за вами следят сомнительные личности, а мне кажется, за вами следят овны. Водолеи, не лейте воду по напрасту. Просто фантазируйте, не стесняйтесь. Банально, будьте в тонусе. Рыбы, хватит ходить вокруг да около. Just do it! Ваш девиз – вижу цель, не вижу куда идти. На этом все. Так, ну, все. Я избавился от всех монстров, которые только есть. Так, у меня совсем больше нет времени, поэтому все, валите, валите все по своим делам. Ух, как много, ну, если как много случилось в мире за тот небольшой период, пока я собирал информацию в Ташкенте. Так, еще бы свой пропуск найти, вот помню, где-то в ящичке был. Что? Это что за херня такая? Ты никому не нужен! А?